Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как быстро и точно сделать ложимент под какой-либо продукт сложной формы. В качестве продукта я возьму вот такой вот флакончик для духов. Он состоит из нескольких компонентов и имеет сложную форму с небольшим уклоном. Для того, чтобы создать ложимент, я создаю новую сборку и переношу туда этот э, флакончик. Сборка создана. Сейчас у меня открыта только один, э, одна сборка флакона. Я пока не буду переносить. Создам э, саму деталь ложимента. Но теперь поменяем размеры. Пусть это будет, допустим, 200 на 100. И толщиной, ну пусть будет миллиметров 30. Вот такая вот у нас э, получилась деталь. Теперь переношу флакончик. И запрягаю его по базовым плоскостям. Здесь поставлю угол, ну допустим, в 15 или даже в 10 градусов. Так. И теперь беру базовую точку и беру вот эту грань, торец. Здесь ставлю, например, ну, 10 мм только в другую сторону. Но вполне неплохо. Так, теперь нам необходимо отредактировать по высоте. Также беру базовую точку и беру верхнюю пласть. Здесь ставлю, ну, например, также 10 мм. Посмотрим, как это будет выглядеть. Можем поставить набавил миллиметров 5. Ну да, вот 5 мм, я думаю, будет вполне достаточно. Так, смотрим. Сколько мы еще можем? Ну да, наверное, нужно миллиметра 25 взять. Думаю, 25 мм будет вполне достаточно. Итак, теперь для того, чтобы нам сделать точную выемку под наш продукт, нам необходимо начать редактирование детали. Дальше вставка литейной формы полость. И выбираем те детали, которые необходимо вычесть из, нашей, из нашего ложемента. Мы не можем выбрать сборку, можем выбрать только детали. Ну и выбираем, соответственно, все три детали на всякий случай. И щелкаем «Ок». Okay. Да, здесь э, необходимо поставить вокруг исходной точки компонента равномерно э, смещение в 4%. Ну, там 3-5. Здесь можно поддактировать, собственно говоря, в любой момент. 4% для того, чтобы э, ложемент, сама выемка была чуть-чуть больше продукта. Если ложемент облицован Бархатом или там какой-нибудь другой тканью, или крашеный, то если сделать его в размер с продуктом, продукт туда попросту не влезет. Щелкаем ОК. Так, у нас появилась здесь вот такая вот полость. И выходим из редактирования детали. Сейчас посмотрим, как у нас это все выглядит. Да, здесь вот есть вот небольшой зазорчик. Сейчас проверим, сколько примерно. 0,83 примерно 1 мм. Ну, в зависимости от того, чем будет обрабатываться э, деталь ложимента, здесь можно либо увеличить, либо уменьшить. Так, одну э, полость мы сделали. Вот она как выглядит. И теперь можем легко в детали ее размножить. Если нам нужно не на один флакончик, а, скажем, на три флакончика. Так... И здесь зеркалом от плоскости справа в другую сторону. Сейчас мы чуть-чуть изменим размер ложемента 250. Ну пусть будет 280. Ну, вот так вот гораздо лучше. Отобразим все три детали нашего ложемента нашего флакончика и собственно говоря если нужно можем также его размножить так и в обратную сторону на 90 миллиметров только исходный элемент ну вот, собственно говоря наш лжимент готов если мы вдруг поменяем сейчас наклон флакона ну, например нам нужно сделать его с другим углом пусть это будет 15 градусов то есть он будет чуть повыше деталь с ложементом автоматически перестраивается теперь она выглядит вот так вот то есть тот же э, та же дельта в 4 процента она у нас сохранилась если нам нужно отредактировать эту дельту сделать ее чуть чуть больше ну, например, сделать ее 6%, то вот здесь уже явно видно, что она стала больше. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы для себя нашли что-то новое, какой-то новый инструмент в облегчении вашей работы, подписывайтесь на канал. Мне будет приятно. До новых встреч.